и кончая самой вершиной истории эпохой нынешней, все есть моя историческая судьба. Все есть мо ⁇ Николай Бердяев. Смысл истории. От автора. В 1929 году по просьбе заместителя директора Третьяковской галереи Федорова Давыдова Казимир Малевич занялся подготовкой к персональной выставке. Работа спорилась. За считанные недели художник воспроизводит развитие мировой живописи – от наивной живописи и архаики наскальных рисунков и античных полотен к средневековому искусству – прерафаэлитам и барокко. Кисть художника двигается все дальше от начала, все ближе к настоящему от классицизма и романтизма к реализму и импрессионизму. Он вдохновенно владеет любым стилем – мазки, точки, линии, портреты, натюрморты, пейзажи, полной экспрессии новый век, кубизм, беспредметное искусство, супрематизм. Изображения вещей все более схематизируются, превращаются в линии и геометрические фигуры и, наконец, упираются в точку. Черный квадрат. Абсолютный ноль форм. Все. Дальше не может быть ничего. Только повторение, вторичное смешение, подражание чему-то известному. А может, зародыш всех возможностей, выход за пределы известного, открытие новых измерений, осмысление заново. Гиперкуб и есть это осмысление заново – демистификация истории голосами поэтов. Это одна из возможностей сказать то, что через них могло сказаться, но не состоялось. А может и состоялось, но до нас не дошло во всех смыслах этого слова. Отсюда необходимость диалога, который, не подменяя голоса самих поэтов и оригинальных произведений, никогда не останется безнадежным. В действительности, в постоянном синтезе прошлого и настоящего, в универсальном порыве жизни, вечно жив тот, кто жив настоящим. Поэты все живы настоящим. С их присутствием язык снова говорит нами, как говорил в Золотой и Серебряный век. Стихи написаны от имени разных поэтов тем самым вступая с каждым из них в диалог, имеющий форму стилизации. Творческий почерк каждого поэта индивидуален. Одни стилизации драматичны, как жизни и судьбы самих поэтов – державный уклад, рабий рынок, в заточении, хроники голодомора, последнему другу, «Колыбельная ванюши, адская картина. Лиричны – завет судьбы, молодые годы, свет серебряный, дар жениха, другая галактика, стремнении или философичные презрение сует, привечной подруги, суд пророка, закон сохранения, наука конкретного. Некоторые из стилизаций представляют собой элегии и сонеты – благословение Фелицы, у Укамелька, таинственное воплощение, два начала, ожидание Персиид, парижское тело, Написаны в драматической форме или идеологичной Предсказания Мельмота, Любовь взаймы, Звериный шабаш, Голубые погоны, Богоносный народ. Другие близки пародии Удар чечеткой, Последняя копеечка, Секретный объект, Подражательный, Ответ ростка, После бала, Песенка сердечка, Волшебный сон, Воспитание воли, Содержит авторскую насмешку и сожаление. Генерал-палач, имперский дух, Темница мира, такая жизнь. Ироничные и шутливые, Снова Думы в альбом, Мой визави, идеальный мужчина, Озорные и хулиганские, Без о, не судьба, Опять расхитители, член союза. Есть и детские стихотворения, машины концерт, шурум рум Одни стилизации следуют по преимуществу характерной для поэта стихотворной форме, будто сновиденье, моему читателю, баллада соизволения, угол падения, другие – строю и содержанию самой мысли, мировоззрению – московский хан, слуга языка, поэза изысканности, Ванька взводный, моя гармошка, новый отчёт. Вплоть до заимствования строк. Своеволие забав, волшебный сон, шампанское вино, голос гиганта, слава поэта. Наиболее удачные сочетают форму и содержание. Русский штык, великий удел, канон гепатии, складно-ладно, осеннее ослепление, трофейное кино. Вместе с тем каждая из стилизаций – диалог с современностью. Это разговор о том, как видится и слышится сейчас в настоящем четверть тысячелетия русской поэзии, а с ней исторической памяти. Конечно, предлагаемая точка зрения субъективна и не претендуя на исключительность, значима именно как предложение постмодернистское по своему духу дать сказаться тому, что на взгляд современника должно прозвучать отчетливо и ясно, в Поэтическом творчестве вчера, сегодня, завтра. Ведь русский язык много больше того, что последние сто лет называется Россией, как и Россия не один только русский язык. В геометрии гиперкуб суть аналог трехмерного куба в четырехмерном пространстве. Тессеракт Актахор один из шести правильных многоячейников в четырехмерном пространстве. А если число измерений не оговаривается, гиперкуб- это фигура каждая вершина, которой связана определенным количеством ребер с другими вершинами. Количество этих ребер или вершин определяет размерность гиперкуба. Так путь же эта размерность не ограничивается рамками общественного строя, исторически не однажды перевираемого революционными преемниками. История – это всегда люди. Творческий человек, собеседник, соавтор, готовый войти в воду, в которую входили или по которой ходили предшественники. Предмет кубической формы при соответственных размерах вписывается в квадратное отверстие, и тогда этот квадрат, который у Малевича черен, из конца истории превращается в многомерное начало. Историческая – всегда тайна, но это тайна несокрытости смысла. Для того, чтобы проникнуть в эту тайну исторического, я должен прежде всего постигнуть это историческое и историю как до глубины мо как до глубины мою историю, как до глубины мою судьбу. Николай Бердяев – Смысл истории. Гиперкуб стилизации – драматическая поэма, чьи действующие лица – поэты, а драму составляет сама история. И чем более угадывается авторский голос в каждой из стилизаций, во множественности шибалета, секрета без секрета, в зашифрованной манифестации шифра как такового, тем ближе эта история настоящему и, вне сомнения, будущему.